Друзья, привет! Приглашаю всех желающих на встречи, которые пройдут в ближайшие дни в Москве. 10 декабря, 19.00, Сатсанг, живая встреча. 12-13 декабря, с 10 до 5, открытый ретрит. А также записывайтесь на индивидуальные сессии. Вся информация и подробности в Телеграм. Ссылка внизу под этим видео. Рада буду встретиться с вами, пообщаться вживую.